Поэтому начинаем с горячего рынка. И э, ключевые слова для горячего рынка – это, первое, обратная связь, уважение и практика. Что я имею в виду? Вот смотрите. Вы звоните человеку, либо пишите своему брату, своей маме, своему папе, своей тете, своему двоюродному брату. То есть горячий рынок, ну понятно, это ваша самая близкая к жене, своему лучшему другу. И вот ключевые слова, которые у вас должны присутствовать в приглашении, это обратная связь, уважение и практика. Например, привет, Вася. Неважно, как зовут маму, папу, там подругу, лучшего друга, брата. Смотри, привет, Вася. Я просто вот с головы сейчас, чтобы вы поняли, как это должно составляться. Привет, Вася. Слушай, мы с тобой в очень классных отношениях, мы с тобой очень долгое время дружим. Либо ну, ты меня с пеленок знаешь, либо же ты моя любимая сестра, либо мой любимый брат. И ты понимаешь, насколько я тебя уважаю. Да? то есть Я понимаю, что я к тебе могу всегда обратиться за помощью. И ты мне всегда дашь положительную обратную связь. Если я собьюсь с пути, либо я начну заниматься не тем, либо... Когда мне нужно попросить кого-то помощью, я обязательно обращаюсь к тебе, потому что ты мне всегда даешь обратную связь. И смотри, я сейчас начинаю новое направление, либо я сейчас начинаю новое, новый проект. Мне сейчас нужно сделать просто невероятный результат. Для того, чтобы мне сделать результат, мне нужно попрактиковаться на том, кого я люблю, кого я знаю, кого я уважаю, и тот, кто мне сможет дать конкретно обратную связь. Все очень просто, ребят. Скажите мне, пожалуйста, вот когда к вам близкий человек, вот именно вот под таким соусом к вам обратиться, скажите, пожалуйста, вы откажете ему? Вы откажете ему? И вот так вот обрабатываете весь свой горячий список, горячий рынок. Вы идете для того, чтобы попрактиковаться, потому что конкретно этого человека вы уважаете, и все, что вам нужно, взять от него обратную связь. Да, то есть вот, такая вот такой вот косвенный подход, косвенный подход, да, и таким образом вы работаете, обрабатываете весь свой горячий рынок, да, то есть вот именно таким образом вы привлекаете человека ознакомиться э -э -э -э, с тем, что у вас есть.